Президент Казахстана заявил, что боевики в Алматы нападали не только на магазины и аэропорты, но и на морги. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела Боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Налицо замысел формирования на нашей территории зоны хаоса с последующим захватом власти. Международные террористы известного происхождения. Вот это заявление с такими неконкретными формулировками касым Амар Такаев сделал на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Этот разговор мы еще сегодня обсудим. Это программа «Утро» на телеканале «Настоящее время». Мы в прямом эфире «Судии в Киеве». Меня зовут Алексей Александров. Здравствуйте. Наша трансляция доступна в Facebook и на YouTube. Если смотрите нас там, поставьте лайк нашей программе. Так нас увидят больше людей. Ну, а ко мне присоединяется Марина Ступак. Марина, расскажи, назвал ли Такаев количество погибших в Казахстане в первую неделю января? Нет, Леш, Такаев лишь снова упомянул, что погибли 16 сотрудников правоохранительных органов, но общее количество погибших он так и не назвал. При этом Такаев поблагодарил лидеров стран ДКБ за оперативную переброску войск в Казахстан. Такаев говорит, что узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало властям возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов. Имен лидеров якобы существующих террористов и стран. Откуда, как говорит Такаев, они прибыли, казахстанский президент не называет. Ни одного факта участия международных террористов в событиях в Казахстане Такаев пока так и не представил. Миссия силы организации договора о коллективной безопасности в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод контингента ОДКБ. Процесс займет не более 10 дней. Об этом заявил президент Казахстана Касым Жамар Такаев, выступая перед парламентом. Его выступление транслировал телеканал Хабар-24. По словам Такаева, острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. Кроме того, Такаев представил сегодня нового главу правительства. Им стал Алихан Смаила. Его кандидатуру на должность премьер-министра страны парламент утвердил единогласно. С 5 января после того, как в стране начались массовые протесты, а правительство было отправлено в отставку, Смаилов исполнял обязанности премьер-министра. В то же время, по данным издания «Орда», на два месяца суд в Нурсултане взял под стражу бывшего главу Комитета нацбезопасности Карима Масимова. 8 января он был задержан на фоне массовых протестов в Казахстане. Его следствие заподозрило в госизмене. Напомню, массовые протесты охватили всю страну в начале января. Поводом стал резкий рост стоимости на «жиженный газ». В действиях митингующих президент Казахстана увидел террористическую угрозу и попросил ввести в страну солдатов ОДКБ. Пресс-служба президента Казахстана сообщила, что со дня объявления антитеррористической операции начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. В целом, острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что... Ми... Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Полиция задержала в Москве 11 членов незарегистрированной партии «Другая Россия». Об этом пишет агентство ТАСС. В телеграм-канале партии активисты сообщили, что накануне вечером полиция пришла в их московскую штаб-квартиру с обыском, а затем увезла задержанных в ОВД. Активисты связывают происходящее с акцией, которую они провели 8 января на станции метро алма повесив на вагон плакат с надписью «На северный Казахстан». Таким образом, объясняли активисты, они хотели напомнить властям о более решительных действиях по защите русскоязычного населения Казахстана. А вот российских войск в Казахстан назвали ошибкой. В тот же день полиция уже задержала трех участников партии, а накануне суд назначил им 10 суток ареста за неповиновение полиции. США предоставят военную помощь Украине на 200 миллионов долларов. Как сообщил американский телеканал CNN, ссылаясь сразу на четыре источника, выделение транша Киеву одобрили в Белом доме тайно, не придавая огласки. Такое решение приняли в администрации Байдена в конце декабря. США планируют в Украину доставить также и военное оборудование – стрелковое оружие, боеприпасы и медоборудование. Напомню, в конце прошлого года появилось множество сообщений о наращивании российских войск вдоль границы Украины. Оно же послужило и поводом для переговоров между Россией и США касательно гарантии безопасности. Они прошли накануне в Женеве в закрытом формате и длились почти 8 часов. Напомню, Россия требует от США не расширения НАТО на восток. Однако о каких-либо договоренностях в результате переговоров стороны не сообщили. Это же все новости к этому часу. А вы не забывайте поставить лайк утру в Ютубе и Фейсбуке. Таким образом вы поможете и другим людям увидеть нашу трансляцию. Леша, что у тебя? Спасибо тебе, Марина. Сегодня продолжаем говорить о Казахстане. В стране по-прежнему отключен интернет и банковская система. Что происходит в городах Казахстана и кого власти называют террористами, устроившими нападения на государственные объекты? Узнаем у наших корреспондентов в Алматы и Нарсултане. вовремя не отреагировали. Мне кажется, все-таки власти виноваты, потому что они должны были отрабатывать все эти моменты, готовиться к этим. То есть страна была и так на грани. Ну, страшно. Особенно для семьи, кто потерял, конечно, страшно. Даже не знаю, что сказать, что, -то, что -то бардак такой-то, караул, который случился. Сейчас вроде тихо. эффективной коммуникации между населением и руководством страны. Вот так выглядит Казахстан спустя неделю после начала протестов, которые переросли в столкновения, перестрелки, убийства, мародерства и тысячи задержаний. Коммунальщики в городах разбирают завалы мусора около сгоревших автомобилей и разграбленных магазинов. Неразграбленные магазины вновь начинают работу, начал ходить и общественный транспорт. В городах продолжается операция, которую власти называют контртеррористической. На блокпоста в городах военные тщательно обыскивают машины. В Министерстве внутренних дел сегодня отчитались. Количество задержанных по всей стране достигло почти 10 тысяч человек. Каждый десятый задержан в Алматы. Точное число погибших в результате протестов власти пока так и не озвучили. Количество погибших силовиков увеличилось до 17 человек. Накануне государственные телеканалы Казахстана показали, как силовиков хоронят с почестями, отправляют их тела в города, откуда они родом. об похоронах погибших протестующих при этом ничего не сообщается, никакой информации нет и об похоронах тех, кого власти называли ликвидированными террористами. Казахстанский бизнес при этом подсчитывает убытки после разрушений из-за столкновений в городах и ограблений торговых центров. Национальная палата предпринимателей оценила ущерб более чем в 90 миллиардов тенге, это больше 200 миллионов долларов. В 10 регионах страны выявлено более тысячи пострадавших компаний, большинство из них в Алматы, в основном это магазины. А вот рестораны и другие предприятия мародеры почти не трогали. Терпят убытки и обычные люди, потому что есть и разгромленные квартиры обычных жителей Алматы. Так телеграм-канал Орда рассказал о том, что в ночь на 5 января в квартиру жительницы города залетела две гранаты. Граната первая, которая влетела, она насквозь, получается, пробила стекло и стену. И когда уже начал идти слезоточивый газ, мы вывели всех из дома, пошли к соседям. Выкинуть выкинули из квартиры, но запах настолько велся, что мы даже берем вещи из квартиры, стираем по несколько раз, берем даже моем там и мылом, и разными растворами пытаемся, запах не выветривается. Вчера получилось дозвониться до прокуратуры, и в прокуратуре нам сказали, что постараются, ой, мамочки, постараются помочь и впервые вообще они слышат о такой ситуации, что в Алматы кому-то домой залетело, залетели гранаты. В Алматы, где были самые жесткие столкновения протестующих с силовиками, задержали более 1200 человек. Комендатура города называет задержанных участниками террористических атак, мародерств и других преступлений. По официальным сообщениям, у задержанных изъято более 30 единиц огнестрельного оружия и почти полторы тысячи боеприпасов. Накануне резиденцию президента и мэрию на площади республики в центре Алматы снова оцепили военные. Корреспонденты ТАСС сообщали о том, что там велись работы по разминированию. Что происходит в городах Казахстана в нашем следующем материале. В столице Казахстана Нур-Султани по сравнению с предыдущими днями многолюднее. О том, что в стране действует чрезвычайный режим, напоминают посты военных у государственных учреждений. Силовики проводят досмотр всех авто на подступах к зданию. Впускают только по пропускам. На центральной площади спущен государственный флаг. С утра кто-то оставил под флагштоком цветы. Никаких траурных мероприятий не проводится. На площади лишь коммунальщики убирают снег. А это уже Алматы. Здесь тоже в знак траура приспущен государственный флаг на сгоревшем здании Акимата. В эпицентр минувших событий на площадь республики до сих пор никого не пускают. Город хоть и возвращается к мирной жизни, но в воздухе до сих пор витает напряженность. Всюду по городу посты, по улицам передвигается много военной техники. Горожане недовольны действиями властей в дни беспорядков. Обидно и жалко, что где-то государство, видимо, чуть-чуть не доработало. Не думаю, что... Массовые были, массовое мародерство было. Но то, что власть абсолютно бездействовала, это точно. Какие-то мародерства были организованы, а потом следом за ним там криминальные элементы тоже стали думать, что о классно, типа. Город, кажется, бесхозный, без контроля, поэтому тоже следом за какими-то организованными группами тоже стали грабить. Согласно официальным сообщениям, в Алматы и области военные завершили спецоперации. Действительно, стрельбы не слышно. Но, судя по сообщениям из телеграм-каналов, военные по городу все же проводят подворовой обход. Согласно сообщению силовых ведомств, в Алматы и прилегающих областях ведут розыск боевиков и мародеров. По данным Комитета национальной безопасности Казахстана, за последние дни им удалось нейтрализовать две экстремистские ячейки, принимавшие участие в беспорядках в Алматы. Видео спецоперации ведомство распространило в соцсетях. Задержаны четыре члена одной ячейки. При обысках по местам их проживания обнаружены и изъяты, огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства. В свою очередь алматинцы спустя неделю после начала беспорядков начинают выходить из своих домов. Люди на всякий случай стараются закупиться продуктами питания. Набрать да, ну два-три дня, да, что нашли, то и взяли. Что, вот. что думаете в целом? Вот эти дни как вы провели? Выходили из дома? Вообще не выходили. Вчера боязно было выходить. Сегодня более-менее, как-то ну, полегче уже. Impressive. Здесь живем в самом эпицентре, как говорится. Тем временем демонстрации и последовавшие за ними беспорядки сильно ударили по продовольственному обеспечению Алматы. Акимат города сейчас занимается восстановлением логистической системы. Благодаря этому часть из разграбленных точек удалось заново открыть. А в последующие два дня власти обещают открыть все рынки города. Когда мы говорим 4-7 дней, речь идет о том, что и в мирное время город Алматы у нас в принципе работает в таком режиме, потому что мы очень сильно завязаны на логистике. У нас нет такой значит, инфраструктуры хранения, которая бы там на месяц и более период бы обеспечивала этими товарами город. Ну а сейчас на связь с нашей студией выходит корреспондент Настоящего Времени в Алматы, Тимур Ермашев. Тимур, доброе утро. Расскажи, пожалуйста, какая ситуация сейчас в городе. Правда ли, что интернет до сих пор работает по некому расписанию? Как вообще власти это объясняют? Да, приветствую, коллеги. Интернет действительно есть, и это не может не радовать. Вчера интернет отключили примерно в это время, даже чуть раньше. Сегодня ожидалось, что тоже примерно в районе 13 0.00 по времени столицы нашей, тоже интернет отключат, но, как мы видим, интернет пока что есть, и это хорошо. В целом, по поводу блокировок, ни у кого из населения никакой информации нет, все передается только на уровне слухов, и говорили изначально о том, что будет интернет всегда вот эти дни подаваться только вот с 9 утра до 13.00. Для чего это делается, власти конкретного объяснения не дают, говорится только о том, что это сделано с целью нашей же безопасности, хотя ну, много вопросов в этом плане возникает. Тимур, а что касается вот всех силовых операций, которые в городе проходят, власти ранее отчитывались об охранах, о террористах, которые значит, были ликвидированы во время протестов. Что известно об охранах вот этих террористов? Они как-то проходят? Да, здесь тоже достаточно много вопросов возникает у людей в социальных сетях, потому что если власти заявляет о том, что на наш город напали иностранные... Боевики и террористы, то где, собственно, их трупы? Никто их не видел. В моргах их тоже, судя по всему, нет. Но ну, Опять же, это вызывает определенные вопросы властям. А что касается тех операций, которые сейчас проводят стражи порядка, то они проводятся, до, производятся до сих пор. Периодически, я так понимаю, нет какой-то определенной локации у блокпостов, они перемещаются. Вчера были они, попер... позавчера, то есть вернее они были по периметру города выставлены. Вчера их видели уже в разных точках города, на определенных перекрестках. Военные, полиция проверяют багажники, проверяют пассажиров, находящихся в машинах. И есть информация о том, что также проверяется и содержимое содовых телефонов. то есть по по тому, что, что находится в телефоне, люди пытаются определить, были ли люди участниками а, событий печально известных. Uh -huh. Ну вот В Алматы, насколько я понимаю, были задержаны около 1200 человек. Что происходит рядом с теми изоляторами, в которых сейчас содержат этих людей? Есть ли там очереди, например, из родственников? Не могу знать, к сожалению, нет такой информации у нас, мы еще до туда не добрались. Uh -huh. Вообще, как э, жители города сейчас реагируют на вот, э, все эти меры, э, в том числе на проверки сотовых телефонов на блокпостах, о которых ты только что рассказал, э, люди эти возмущены или как-то с пониманием к этому относятся? Ну, конечно, определенная доля раздражения присутствует, особенно э, если учитывать, что город находился долго в информационной блокаде, но в целом люди с пониманием относятся к тому, что нужно показывать документы, нужно показывать содержимое автомобилей, э, ну и в целом пока что все нормально в городе. Угу. Тимур, наверное, последний вопрос я тебе задам. Э, насколько вообще сейчас безопасно находиться в Алматы, ходить по улицам, ходить по центру города, там, где э, выходить на площадь республики, например? На площади республики мы были вчера. Туда пускают не всех, а, только журналистов при наличии служебного удостоверения и специальной экипировки. Простых прохожих туда не пускают. Там сейчас проходят, проходят следственные мероприятия и говорят о том, что там а, работают саперы, то есть ищут какие-то растяжки, мины, возможно, заложенные террористами. А в целом на улицах города достаточно безопасно. У нас уже появились, появилась полиция, иногда, присут, иногда можно увидеть наряды военных. Достаточно безопасно передвигаться по улицам. И, в принципе, алматинцы ходят спокойно по городу. Угу. Известно ли, что с аэропортом, когда он возобновит работу? Да, сегодня мы связывались с пресс-службой аэропорта. Ответ у них все тот же. Технически наша воздушная гавань готова к приему. Ну вот э, на вопросе про аэропорт у нас, к сожалению, прервалась связь с нашим корреспондентом в Алматы Тимуром Ермашевым. Он, собственно, нам... В нашем же эфире только что рассказал, что э, действительно интернет в э, Казахстане и в Алматы до сих пор э, дают по графике. Вот вероятно, сейчас его просто в Казахстане отключили. Тимур Ермашев работает в Алматы и будет нам в нашем эфире рассказывать и дальше, наверное, уже по телефону о том, что происходит в Казахстане. Одновременно со всеми другими новостями журналисты сейчас обратили внимание и на еще один любопытный факт. Казахстанские чиновники в официальных сообщениях перестали называть столицу страны Нур-Султаном и уже звучат предложения о ее переименовании обратно в Астану. Напомню, в 2019 году Астану переименовали в Нур-Султан в честь предыдущего президента Казахстана нур Назарбаева. Сам Назарбаев с начала протестов так ни разу и не появился на публике. Что происходит в столице Казахстана спустя почти неделю после начала протестов в материале Даурена Хейергельдина. Газовые протесты в Казахстане сошли на нет. Жители Алматы, ставшего эпицентром трагических событий, сообщают о том, что в городе уже не слышны выстрелы. Коммунальщики со спецтехникой ликвидируют последствия массовых беспорядков. В городе еще ощущается некоторый дефицит продовольствия, поэтому у продуктовых магазинов выстраиваются длинные очереди. Сегодня алматинцам подключили проводной и мобильный интернет и своими впечатлениями о а пережитой неделе они делятся в социальных сетях. Что касается других регионов Казахстана, то там ситуация еще более спокойная. Местные власти заявляют о том, что никаких протестных акций, митингов нет, не говоря уже о каких-то погромах или фактах мародерства. Официально власти заявляют, что все административные здания, которые были захвачены злоумышленниками, взяты под контроль. Силы ОДКБ, миротворческий контингент, заняты охраной стратегически важных объектов в Казахстане. В частности, белорусские военные охраняют военный склад боеприпасов в Капшигае, а кыргызстанские военные задействованы на охране Алматинская ТЭЦ-2, которая обеспечивает почти 70% алматинцев тепло. Что касается столицы, то минувшая ночь, как и многие другие, была относительно спокойной. В последний раз митинги в столице были меньше, чем неделю назад. Тогда не закончились задержания протестующих, но обошлось без каких-либо погромов и применения насилия. По словам президента Тукаева, главной целью так называемых радикалов было взятие президентской резиденции в столице и Поскольку, и несмотря на то, что риск развития событий такой минимален, подъезды, как Орде тщательно охраняются. Эти оборонительные редуты с каждым днем становятся все больше, помимо военизированной охраны с собаками. На территории расположены несколько единиц бронетехники. И сами военные просят отнестись журналистов, которые работают непосредственно в близости от резиденции, с пониманием ко всем лишениям и возможным неудобствам. Как жители Нур-Султана пережили столкновение в городе и что думают о военной операции в Казахстане об этом наши корреспонденты спросили у людей на улице города. Наверное, как и все нормальные люди, конечно, беспокойны были, что происходит. Особенно, Но у нас-то ничего вроде в городе, там. а то что в Алмате там, и других, конечно, это ужасно. Нам спокойствие и мир нужен, вот и все. А остальное мы построим. Очень тяжело. Плакала, когда хоронили ребят. Очень тяжело. Ну, что я могу сказать. Сил всех, терпения, чтобы у нас все было, как было, хорошо. Очень плохо, конечно. Представьте, связи нет, с родными не связаться, народ волнуется. Все идут в автобусах, смотрят новости, когда появляется интернет. Очень, Очень плохо, конечно, у людей нет наличных. Да, это, конечно, безобразие. И тяжело, страшно. Ну, напряженно, конечно, напряженно переживали за наш город за казахстан вот но сейчас вроде бы все стабилизировалось как... поэтому как... более спокойно стало уже абсолютно спокойно Надеюсь, что наступит нормальная жизнь порядок будет Череда смертей среди казахстанских чиновников. Трое высокопоставленных руководителей погибли за последние два дня при совершенно разных обстоятельствах. Власти Казахстана сообщили, что полковник Комитета нацбезопасности Азамат Ибраев выпал из окна собственного дома. А начальник департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Журналист газеты «Время» Михаил Казачков в своем телеграм-канале сообщил, что после протестов и столкновений с силовиками в отношении Сулейманова возбудили уголовное дело, и ему грозил трибунал. По какой статье завели дело, он не уточнил. А у заместителя начальника управления полиции Турксибского района Алматы Таната Назанова случился инфаркт на рабочем месте. Что связывало этих людей и есть ли связь между протестами в Казахстане и гибелью чиновников, разбирался Юрий Баранюк. Падение полковника Комитета национальной безопасности из окна и без протестов было бы шокирующей новостью. КНБ – главная спецслужба страны. О смерти Азамата Ибраева предшествовали сначала масштабные волнения, а потом большие кадровые перестановки. Тело полковника Ибраева обнаружили под окнами его дома в Нурсултане. По данным издания РИА Новости, у него травмы, характерные для падения с высоты. Специалисты проводят досудебное расследование. По данным издания Костак, погибший был соратником бывшего главы КНБ Карима Масимова – которого уволили на прошлой неделе. Сейчас он в СИЗО, его подозревают в государственной измене. По этой статье Масимову могут грозить до 15 лет лишения свободы и даже аннулирования гражданства. Еще одна смерть. Издание «Власть» со ссылкой на МВД страны пишет, что найден мертвым начальник полиции Жамбылской области Казахстана Жанат Сулейменов. Российское агентство «Интерфакс» пишет, что Сулейменов покончил жизнь самоубийством. Он возглавлял департамент полиции Жамбылской области с февраля 2020 года, а до этого занимал пост первого заместителя министра внутренних дел Казахстана. Обе эти смерти, Сулейменова и Ибраева, произошли на фоне важных кадровых решений в силовом блоке страны. Становки затронули. Две, две линии да, на настоящий момент. Это э, комитет национальной безопасности. То есть практически там э, сменилось руководство полностью. Э, ну, понятно, что остается еще руководство областных департаментов. И э, это тоже важный уровень, э, который пока еще не затронут никаким образом. И, видимо, это э, будет второй этап. Смены руководства в силовых структурах. Вторая, волна, вторая линия не волна, они прошли практически одновременно смены, это перестановки в службах ну, специфического характера, например, спецслужба группа, а, ее функционал практически законодательно не раскрывается. Но вот руководитель этой спецслужбы поменялся. Она входит тоже в структуру Комитета национальной безопасности, но обладает определенной спецификой. Официальный сайт президента Казахстана, начиная с 6 января, выглядит как список распоряжений о назначении новых чиновников и увольнении прежних. Новые лица в руководстве службы государственной охраны — это как ФСО в России. В Комитете национальной безопасности — это все службы, которые отвечают или за безопасность первого лица, или, как говорил ранее президент Касым Токаев, несут ответственность за то, что государство проспало подпольную подготовку терактов. Это цитата. Власти Казахстана принципиально называют протесты терактами. А вот кто скорее всего, сохранить свои должности, по мнению специалиста по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустама Бурнашева, это глава МВД. Судя по активности, ну, на данный момент, исполняющего обязанности министра внутренних дел, ну, вы знаете, да, что правительство, э, министерство внутренних дел входит в состав правительства, правительство было отправлено 5 числа в отставку, <как> то есть сейчас министр внутренних дел он является исполняющим обязанности. Он достаточно активен сейчас в публичном пространстве, дает комментарии, дает, делает выступления. И есть основания полагать, что он за собой свою позицию сохранит. Версию о том, что новые назначения проходят строго в рамках только клановой вертикали, мой собеседник в качестве основной не рассматривает. Во-первых, информация о задержании племянника экс-президента Нурсултана Назарбаева, 43-летнего генерал лейтенанта Самата Абиша, не только не подтвердилась. Власти утверждают, что он продолжает исполнять обязанности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности. Во-вторых, пока неизвестно ни об одном задержанном, кроме уже упомянутого экс-главы КНБ Карима Масимова. Правда, с существенной оговоркой в заявлении. На сайте КНБ написано, что в государственной измене подозревают Масимова и других неназванных лиц. Кто они? Специалист по вопросам безопасности в Центральной Азии Рустам Бурнашев допускает, что это могут быть те чиновники и офицеры, которые потеряли свои кресла и в ближайшее время не найдут себе места в новом правительстве и силовых ведомствах. Смотрите нас в фейсбуке или на YouTube канале «Настоящее время». Поставьте лайк нашему эфиру. 9.27 на часах в Киеве, на час больше в Минске и Москве. Меня зовут Алексей Александров. К теме Казахстана мы еще вернемся, а Марина Ступак расскажет самые важные новости к этой минуте. Спасибо тебе, Леш. В итальянской больнице умер глава Европарламента, а писатель Виктор Шандаревич заявил о том, что покинул Россию. Об этих и других новостях далее подробнее.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 В целом, острая фаза контртеррористической операции пройдена. Ситуация во всех регионах стабильная. В связи с этим заявляю, что основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ. Процесс вывода контингента займет не более 10 дней. Российский писатель, сатирик и драматург Виктор Шендерович объявил о своем отъезде из России. Такое решение он объяснил уголовным делом, открытым в России против него за клевету и за высказывания в адреса Евгения Пригожина. Это близкий к президенту России бизнесмен. Его имя также связывают с частной военной компанией «Вагнер». «Я принял решение переждать снаружи», – написал Шендерович в своем фейсбуке. Именно компания, э, именно компания Пригожина в конце декабря инициировала заявление в полицию с просьбой возбудить против Шендеровича уголовное дело о клевете. Писатель объяснил свое решение об отъезде тем, что опасается не столько возможного тюремного срока, сколько досудебных мер, которые предусматривает статья. Речь идет об ограничении свободы на время следствия. Шендерович написал, что не сомневается в том, что эта норма может быть к нему применена. Умер глава Европарламента Давид Сосоли. Об этом сообщил в Твиттер его спикер Гарабарта Куила. По словам Сосоли, по его словам Сосоли умер 11 января в час 15 в итальянской больнице. Сосоли госпитализировали 26 декабря из-за серьезного осложнения, вызванного тяжелой дисфункцией иммунной системы. Из-за этого была отменена вся его официальная деятельность. Сосоли начинал свою карьеру как журналист. А в 2009 году был впервые избран в Европарламент по списку Демократической партии. Дважды избирался заместителем главы Европарламента, а в 2019 году возглавил эту институцию. Сосали было 65 лет. Это все новости к этой минуте. Вы же не забывайте поставить лайк утру в Ютубе и Фейсбуке. Таким образом, нашу программу сможет увидеть больше людей. Леша, чем ты продолжишь? Спасибо тебе, Марина. Во второй части программы обсудим вчерашний саммит ОДКБ по Казахстану и попробуем понять, зачем в страну перебрасывали военных из России, Беларуси, Армении и Кыргызстана, если прямо сейчас уже говорят о выводе военных в течение 10 дней. А еще с политологами поговорим о том, прибавил ли кризис в Казахстане легитимности Александра Лукашенко. Что касается ситуации в Казахстане, всем известно, что президент Казахстана Кемиджимович Такаев обратился за помощью к членам Организации договора о коллективной безопасности в связи с тем, что его братская для нас страна, участник ОДКБ, столкнулась с беспрецедентным вызовом своей безопасности. Это президент России Владимир Путин напомнил, что это президент Казахстана попросил ввести в страну иностранные войска в рамках ОДКБ. Вы, наверное, заметили, что, несмотря на то, что у Путина в руках был, вероятно, текст его выступления, какие-то подсказки, в имени президента Казахстана он ошибся, назвав Касыма Жамарта Кимелевича Такаева Кимелем Жамартовичем. Накануне главы государств, членов Организации договора о коллективной безопасности, высказались о ситуации в Казахстане, попытка госпереворота руками террористов, которые, как стаи гиен, накинулись на страну. Так произошедшее описал президент Казахстана. Готовились все эти события, по словам Такаева, от одного до трех лет и координировались из общего центра. Как по единой команде появились религиозные радикалы, Криминальные элементы, отъявленные бандиты, мародеры и мелкие хулиганы. Стала очевидной главная, главная цель – подрыв конституционного строя, разрушение институтов управления, захват власти. Речь, речь идет о попытке государственного переворота. Теперь уже очевидно, что все эти боевые действия координировались из одного центра. Путин вот с такими оценками такая во согласился и заявил, что в Казахстане действовали группы боевиков, которые прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом. Путин вспомнил о, цитата, «майданных технологиях информационной поддержки протеста», а переброску войску ДКБ обосновал нападением на Казахстан извне. Ситуации воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Те люди, которые выступали за ситуацию на газовом рынке это одни люди и у них одни цели а те кто взял в руке оружие и нападал на государство это совершенно другие люди и у них другие цели при этом активно применялись присущие майданным технологиям элементы силовой информационной поддержки протестов использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков о чем президент такая только что и сказал в том числе прошедших Очевидно, прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом. И, как отмечал Касам Жамар Кемелевич, их нападение на Казахстан, а по сути это нападение на страну, на Казахстан, по сути явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен. Где именно террористы, о которых вчера говорили и Путин, и Такаев, проходили подготовку, в каких странах, вы слышали, ни президент России, ни президент Казахстана не уточняют. Путин вчера также сказал, что военные ОДКБ, которые уже сейчас размещены в Казахстане, останутся в стране столько, сколько посчитает нужным Такаев. В Казахстан направлен контингент коллективных миротворческих сил ОДКБ, и хочу это подчеркнуть на ограниченный по времени период, на такой, на какой сочтет возможным для его применения президент Казахстана, глава государства, глава Казахстана. После выполнения своих функций, безусловно, весь контингент будет выведен с территории Казахстана. Ну вот уже сегодня президент Казахстана Касым Джамар Такаев заявил, что основная миссия миротворческих сил УДКБ в Казахстане успешно завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод военных. Все они должны будут покинуть страну в течение 10 дней. Хотя в России уже предлагали оставить военных УДКБ в Казахстане навсегда. Такое предложение высказывал депутат Госдумы Сергей Миронов. Военные стран ОДКБ находятся в Казахстане с 6 января. По словам президента Такаева, это 2030 военных и 250 единиц техники. По его словам, военные охраняют аэропорты, военные склады и стратегические объекты. ОДКБ, я напомню, это организация, в которую входят 6 стран. Кроме России и Казахстана, это Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь. Председательствует ВДКБ в этом году Армения и о переброске миротворцев в Казахстан, вы помните, объявлял премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вчера Пашинян, по сути, лишь модерировал онлайн-встречу лидеров ВДКБ, но зато на вчерашней сессии активно высказывался в том числе Александр Лукашенко. Легитимным президентом Беларуси, я напомню, его не признают большинство стран мира, в том числе США и страны Евросоюза. Когда Такаев просил вести силы УДКБ в Казахстан, он звонил не только Путину, но и Лукашенко. Вчера, вчера же Лукашенко высказывался так же, как Путин и Такаев. Произошедшем в Казахстане виновны внешние силы. Вот только видно это в стране не так явно, как было в Беларуси, так сказал Лукашенко. Анализируя обстановку в Беларуси, мы исходим из того, что, кроме внешних причин, у нас они явно были видны. В Казахстане сейчас не очень. Президент Казахстана пытается докопаться все-таки до сути. Я уверен, что он это сделает. Очевидно, что ввод коллективных миротворческих сил ДКБ нарушил планы заказчиков-исполнителей спровоцированного конфликта. Это еще раз подтверждает правильность принятого нами решения. Нас ждут серьезные вызовы в перспективе. Необходимо укреплять АДКБ, спокойно, планомерно наращивать все ее компоненты и, прежде всего, миротворческий потенциал. Весьма важно сохранить мобильность и оперативность действий. И не надо излишне, образно говоря, стесняться в этом плане, озираясь на некий Запад, Америку или еще какие-то государства. Будем смотреть... Резко по сторонам свернем шею. Поэтому надо заниматься своими вопросами и видеть собственную безопасность. Ситуацию в Казахстане, а также то, о чем вчера говорили на заседании ОДКБ, мы сейчас обсудим с политологами. Сейчас на своем экране вы увидите российского политолога Аркадия Дубнова. Он присоединяется к нашему эфиру э, по скайпу. Также с нами на связи белорусский политолог э, Вадим Мажейка. И, насколько я понимаю, по телефону к нашему эфиру из Казахстана, так как раз они по-прежнему есть проблемы с интернетом, э, должен присоединиться политолог Досым Садпаев. Верно ли я понимаю, что э, все с нами на связи? Да, э, Аркадий, ну вот первый вопрос я э, задам... Вам. Вы заявляли, что Нурсултан Назарбаев улетел в Китай. После этого пресс-секретарь Назарбаева эту информацию опровергал. Вот вы этому опровержению верите? Назарбаев в Казахстане? Нет. Что говорят ваши источники? Они по-прежнему не опровергают и не, э, не ставят под сомнение информацию, которую я выдал. Назарбаева нет в Казахстане. Почему он уехал? Почему я должен знать, почему он уехал, дорогой мой? <с> я не его дочь, не его... Так, а что говорят отставники. ваши источники на эту тему? Как они объясняют его отъезд? Это неправильный вопрос. Вы меня извините, я вас должен Поправьте поправить. Не, меня, об этом, да? не об этом сейчас нужно говорить. Причем тут источники, э, которые должны вам объяснять, почему уехал Назарбаев. Давайте лучше поговорим потом, почему вдруг Такаев принял решение вывести э, войска УДКБ. Давайте да, это тот вопрос, про... который я тоже хотел за вам задать, конечно, да. Ну, так вот, давайте про Назарбаева отставим, пусть история им займется. Он э... сегодня не играет конкретной роли в событиях в Казахстане. Играет роль э, его наследия в лице тех э, молодчиков, тех молодых родственников, которые вывели на улицы этих бандитов, да? от его имени, от имени его клана. Все, точка. Больше про Назарбаева сегодня не надо разговаривать. Нужно говорить о том, что такая сегодня пытается найти точку опоры в расчете на поддержку казахов, в первую очередь молодежи, в первую очередь тех, кто возмущен введением иностранных войск на территории Казахстана. И он думает, что вот объявленные сегодня меры, некоторые из них очень важные, очень своевременные, но для реализации их нужна консолидация власти, нужна консолидация элит вокруг него, нужна консолидация силовиков. В первую очередь, ему нужно доверие людей. Вот это доверие людей, в первую очередь, сегодня он обеспечивает тем, что он объявляет о необходимости вывода этих подразделений миротворческих сил. Да? Вот это сейчас очень важно. Аркадий, а как вы думаете, вот это заявление Такаева о выводе, оно согласовано с Москвой? Нет. То есть оно согласовано с Москвой только с точки зрения того, что это решение Такаева. И Путин вынужден будет его принять, потому что Путин уже ранее сказал, что мы выведем войска тогда, когда об этом заявляют руководство Казахстана. Я думаю, я думаю, что Путин не рассчитывал реально на столь быстрый срок вывода войск. Так не бывает. Миллионы и миллионы так сказать, долларов потрачены на эту передислокацию. Но дело не в этом. Для Путина это деньги не имеют значения. В любом случае Путин здесь выигрывает, потому что он продемонстрировал миру в первую очередь, Западу, что ДКБ перестал быть бумажным тигром, это не игрушка, он всегда сможет его пустить в ход, когда это он посчитает необходимым. Это, mm -hmm. так сказать, у каждого свои профиты. Здесь бенефициаром все равно ставится Москва, независимо от ситуации в Казахстане. Mm -hmm. Следующий вопрос я задам э, казахстанскому политологу Дасыму Садпаеву, который с нами на связи по телефону. Э, Дасим, можете ли вы объяснить, зачем... По-вашему, его было нужно вводить в Казахстан войска ОДКБ, которые, ну, в общем, сейчас он уже объявляет об их выходе? Основная причина... Кстати, всех приветствую. Приветствую Аркадия тоже. Я с некоторыми теннисами полностью согласен. Особенно по поводу главного бенефициара, который от этого выиграл. Путин действительно выиграл очень многое. Почему, чуть позже объясню, почему такая пришла пригласить ОДКБ. Ну, причина очень проста. Если вы посмотрите на скажем так, все три лет развития Казахстана, особенно на нашу правоохранительную систему, абсолютно все силовые структуры Казахстана в течение этих долгих лет были частью внутриэлитных э, группировок, то есть они часто участвовали во внутриэлитных разборках. Я хотел бы привести пример там с бывшим зятем, покойным мини президентом Назарбаев Рахатом Алиевым, который тоже в свое время силовые структуры использовал для своих целей. Вот у нас э, это было большой ключевой проблемой. И по сути э, э, возникла такая ситуация, что Тукаев вдруг перестал доверять силовикам в этой кризисной ситуации, посчитав, что в основной части силовых структур сидят люди, которым он не может довериться, которые могут саботировать его решение. По сути, скажем так, нейтрализация Карима Масимова была тоже довольно показательной в этом плане. И тогда он посчитал, что единственный инструмент, который он может привлечь, более-менее, как он считал, легально, это только его ДКП. И вот здесь я хотел бы подчеркнуть, что вот когда я, например, делал акцент, чтобы это была определенная геополитическая ошибка, и почему Путин стал главным бенефициаром, она состоит именно в том, что я не думал, что речь идет именно как бы о долгосрочном пребывании в ДКБ. Для меня была ошибка именно сам факт того, что Тукаев обратился к Путину за поддержкой. Потому что с этого момента можно уже признать, что традиционная многовекторная политика Казахстана она уже уходит в историю что теперь многие вопросы, связанные со внутренней внешней политикой Казахстана, руководство Казахстана будет делать с оглядкой на Москву. То есть Назарбаев тоже тесно имел связи с Путиным, в принципе был близким партнером и другом, но по определенным направлениям внешней политической деятельности Казахстан демонстрировал, демонстрировал самостоятельность. То есть активно и США расстатурничал с Европейским Союзом, главным партнером с Турцией, вот, которые сейчас тоже пытаются активизировать в Центральной Азии. Сейчас возникает такое ощущение, что теперь как бы, Кремль получил Казахстан тепленьким в своего геополитического влияния. То есть я уже как-то писал в одном из постов, что сейчас, по сути, Казахстан стал как бы неким должником. Путина и Сити, долги надо будет платить в разных сферах. И вот это как раз является, с моей точки зрения, одним из примеров, что мы потеряли часть своего суверенитета. То есть поле для маневров, которое у Казахстана раньше было более широкое, оно судилось очень сильно. И в этом есть, конечно, серьезная риск. Да, сын, а вы согласны с Аркадием в той части, что сейчас Такаев уже говорит о выводе войск ДКБ, просто потому что надо как-то объясняться перед. Это решение не поддерживает казахстанское общество? А, ну да, на самом деле так оно и есть. То есть очень многие в Казахстане, особенно если брать как бы, казахоязычную часть, то есть у нас очень сильно наслало патриотическое настроение. У нас довольно сильные были насторожные отношения там, к России после 2014 года. Очень сильные были негативные реакции на высказывания российских депутатов с территориальными претензиями в Казахстане. Были негативные реакции на высказывания Путина касательно там, неких территориальных подарков соседним странам. Многие поняли, что речь не только об Украине идет, но и о Казахстане. Потом Путь когда-то стал под сомнение вообще государственность у Казахов. То есть многие это знают и помнят. Поэтому естественно, что когда было принято решение, это вызвало очень мощную негативную реакцию. В общем, кстати, самый интересный момент. Чуть ли не во всех заявлениях, и пропагандисты власти, и так называемые соловьи, вот со своим соловьиным пометом, да, и многие представители официальные там чиновники, МИДа. Минобороны да, моментально стали постоянно заявлять о том, что УТКБ вот пришло временно, что это было необходимо. То есть они четко почувствовали, что это решение начинает раскалывать общество и создает проблемы. Uh -huh. вот. Поэтому, да, на самом деле, Казахстан, вы помните, Казахстан, по-моему, 10 членов Евразийского экономического союза, где были довольно жесткие евразийские настроения в плане создания этой организации, вот. где довольно жесткие были позиции по отношению к коннекции Крыма, например, и так далее. То есть у других членов Евразии, не было вот такого тренда. И в Казахстане это все сохраняется Угу. Ну вот Досым Садпаев называет главным бенефициаром произошедшего в Казахстане Владимира Путина, но есть сейчас и другие оценки. Многие, считают, что, многие политологи считают, что таким бенефициаром может быть и Александр Лукашенко. И поэтому я задам вопрос нашему белорусскому политологу Вадиму Мажейка, Вадим, ну вот вчера Александр Лукашенко очень активно на сессии ОДКБ высказывался, именно ему звонил такая в начале января наряду с Путиным. Как вы думаете, какие эмоции сейчас у Лукашенко вызывают все происходящее? Еще в Казахстане. Ну, безусловно, у Лукашенко, предстоящего в Казахстане, вызывает, мягко говоря, не самые приятные эмоции, потому что такой страх любого авторитария, что в мне будет беспорядок по той или иной причине, что он не сможет опираться на собственных силовиков, и поэтому, да, авторитарию хочется рассчитывать, что хотя бы другие авторитарии его поддержат, то, в общем, за что ему остается уповать. И, в том числе, Лукашенко, второй для него фактор беспокойства, это, конечно, то, что все это происходит в Казахстане на фоне транзита власти, потому что и на постсоветском пространстве, и для самого Лукашенко казахская модель могла казаться ну, максимально успешным примером спокойного, нормального транзита, где, в том числе, есть гарантии у уходящего старого президента, но, как показывает происходящее в Казахстане сейчас, с такими гарантиями все очень плохо и очень ненадежно, и у транзитов очень много рейсов. И Лукашенко, конечно, старается в том числе осмыслить все это и перекладывает казахский опыт на себя, думает, а что, если, вот, а что если бы это происходило со мной и с моим преемником. Поэтому, конечно, для Лукашенко ситуация напряженная, но несмотря на все эти, как бы правильно сказали, что он там чувствует, эмоции, конечно, все хорошо, но как авторитарный, прагматичный такой, лидер, Лукашенко, безусловно, смотрит на ситуацию, исходя из того, что он сам может греть, и тут, в общем, вот то, о чем сейчас коллега из Казахстана говорил, ну, фактически Казахстан несколько повторяет, получается, белорусский путь, потому что это как раз получается сейчас выход, который использует Лукашенко. Раз уж невозможен был его политический маневр, попытка позиционировать Беларусь как нейтральную страну, ну, тогда остается продавать свою лояльность России, максимально вписываться во все кризисы, и демонстрировать поддержку. Ну, в том числе, чтобы расплачиваться с Россией там, не деньгами, не предприятиями, а, например, вот какими-то такими вещами. Потому что, на ну, мой взгляд, сложно рассмотреть какие-то реальные интересы там, Белоруссии, или тем более, русского народа, в присутствии наших военных в Казахстане. И, конечно, не дай бог, если они окажутся там, специально или случайно вовлечены в какие-то инциденты в Казахстане, или кто-то погибнет. Очень сложно будет объяснить простым белорусам, а за что наши ребята вообще в казахской умирали, а мы там причем Это не наш кризис, не наша история, не наша война. И вот это, это будет сильно негативно воспринято белорусским народом, если что-то такое произойдет. Вадим, если можно коротко, о какой-то легитимности Лукашенко все произошедшее и вот его выступление на УДКБ как-то добавляет в глазах людей или в его собственных? Ну, еще для его, собственно, глаз сложно сказать. С точки зрения людей, еще, ну, для кого не секрет, что на посоветском пространстве и так все последние полтора года с Лукашенко все эти лидеры общались. И все те, кто вот сейчас с ним коммуницирует в рамках ОДКБ, это те, кто и так его раньше поздравляли с победой на президентских выборах. Поэтому ликвидационная легитимности это не добавляет. Скорее наоборот, это вот то, о чем он говорила и Светлана Тихановская, очень правильно, что это... И, и еще одно подтверждение, что бывает, если человек, не обладающий никакой легитимностью, принимает решение за общество. Это вопрос не только политических и экономических проблем. Это риск того, что ну, отправятся наших ребят умирать непонятно где, непонятно за что. Вот такие бывают риски у нерегитимных лидеров. Спасибо большое. И последний вопрос, наверное. У нас остается около двух минут. Я задам Аркадию Дубнову. Аркадий, как вы думаете, как на все происходящее будет сейчас реагировать э, Владимир Путин, учитывая, что вероятно, как вот э, вы согласны, э, наши политологи согласны в нашем эфире, о том, что действительно для Владимира Путина неожиданным э, стало решение такая вводить войска, он мог рассчитывать на другое. Как думаете вы? Путин искусный, так сказать, в этой ситуации политик. Он скажет, что он полностью поддерживает решение КСМ заморта Кемилевича Такаева, который э, взял всю ответственность за происходящее в свои руки. Мы в решающий момент помогли ему, мы стабилизировали ситуацию, мы положили конец бандитствующим мародером. мы доказали, что вот такие... Протесты могут привести к такого рода э, взрывам. Он будет это повторять много-много. То, что он вчера сказал на саммите, что вот, смотрите, к чему приводят протесты. И мы всегда будем на стороне тех, кто будет думать о благе народа. Мы будем укреплять ОДКБ. Мы теперь видели, как было правильно наше решение крепить ряды. да, И вот при необходимости оказывать поддержку братскому народу. Я вам перескал короткий тест реакции Владимира Владимировича Путина на происходившие сегодня в Астане. Мы посмотрим, как это все будет происходить на самом деле. Спасибо вам большое. Три политолога были в нашем эфире. Белорусский политолог Вадим Мажейко, российский политолог Аркадий Дубнов и также по телефону из Казахстана с нами говорил Дасым Садпаев. В Казахстане продолжаются проблемы со связью. Мы обсуждали события в Казахстане и реакцию политиков на все произошедшее. Россия и США провели в Женеве восьмичасовые переговоры по безопасности. Переговоры были сложными, глубокими и конкретными, заявил после встречи российский переговорщик замглавы МИД Сергей Рябков. По его словам, России нужны железобетонные гарантии, что Украина и Грузия никогда не войдут в НАТО. А сам Альянс должен, цитата, «отказаться от освоения территории стран, вошедших в него после 1997 -го года». Представитель США, замглавы Госдепартамента Уэнди Шерман ответила российскому коллеге, что США не позволят никому решать, какая страна войдет в НАТО, а какая нет. А вопрос о принятии Украины в Альянс без участия Киева обсуждаться не будет. Американская страна также предупредила Россию о последствиях Вторжение в Украину. Но, несмотря на это, по итогам встречи стороны пришли к мнению, что перспективы переговоров не безнадежны. Теперь Россию ждут переговоры в штаб-квартире НАТО и АБСЕ в Брюсселе. Как прошла встреча в Женеве и чего ждать от саммита в Брюсселе, расскажет наш европейский корреспондент Заряна Степаненко. Кортежи с российскими дипломатическими номерами с самого утра заезжают на территорию американского представительства. И до самого вечера из Женевы, которая, похоже, стала символическим местом для переговоров между Россией и США, никаких новостей нет. Лишь спустя 8 часов американские и российские дипломаты встают из-за стола для переговоров и рассказывают журналистам, среди прочего, о том, в чем проявить гибкость не готовы. «Мы не позволим никому противоречить политике открытых дверей НАТО» которая всегда была центральной для Альянса. Мы не откажемся от двухсторонней кооперации с суверенными государствами, которые хотят сотрудничать с США. Мы не будем принимать решения по Украине без Украины. Москва, среди прочего, требовала от НАТО не расширяться на восток и отдельно в этом контексте остановилась на евроатлантических устремлениях Тбилиси и Киева. Но американские дипломаты стояли на своем. Никаких решений об Украине без нее самой и никаких уступок России в вопросе будущих союзников НАТО со стороны Альянса не будет. Но Москва эти требования не снимет, они принципиальные, повторял глава российской делегации. США говорят, что ни Россия, ни кто-либо еще не могут сказать что-либо по такого рода вопросам. Но мы подчеркиваем, что для нас абсолютно обязательно убедиться, что Украина никогда, никогда не станет членом НАТО. Что будет, если таких гарантий России не видать, Сергей Рибков не уточнил, хотя журналисты спрашивали. У украинских границ стоят российские солдаты и танки, и о них тоже говорили в Женеве. Российский топ-дипломат уверял, атаки на Украину в планах нет и быть не может. Но США так и не услышали. Готова ли Москва к деэскалации, заявила Венди Шерман. Поверить в силу не оружия, а дипломатии. Москву накануне призывали и в НАТО. So мы настойчиво работаем над мирным политическим путем и готовы продолжать сотрудничество с Россией, чтобы попробовать этот путь найти. В то же время мы должны быть готовы, что Россия выберет конфронтацию вместо сотрудничества. А значит, мы должны отправить ей четкий месседж насчет серьезных экономических и политических последствий, если она применит военную силу против Украины. Брюссель, где расположена штаб-квартира НАТО, перенимает дипломатическую эстафету, которая началась в Женеве. Свои требования к Альянсу не расширятся на восток российская делегация завтра привезет сюда. И это будут первые прямые переговоры союзников НАТО с Россией с 2019 года. Требования россиян касаются в частности Украины, поэтому прежде чем слушать переговорщиков из Москвы, союзники пригласили сюда делегацию из Киева. Хотели сверить часы перед тем, как садиться за стол с россиянами и заодно дать понять, что никаких неприятных сюрпризов Киеву от этого ожидать не стоит. Украину союзники заверили в своей поддержке практической и политической, и она непоколебима, заявил генсек. Делегатами из Киева в Альянсе повторили, что сделок с Россией касательно будущего Украины в НАТО не будет. Все страны альянса единогласно подтвердили невозможность любых ультиматов и угод с Россией на основе тех пропозиций, которые были представлены Российской Федерацией. Также все страны альянса подтвердили, что есть червоні линии, которые невозможно перетинати в диалоге с Россией. Это питання, які касается права каждой страны выбирать свое будущее в альянсу и решения, которые принимают страны альянса, членства, в том числе членства Украины. Дипломатический марафон между Россией. Киев западом продлится всю неделю и завершится в Вене. На площадке ОБСЕ, где за одним столом, в частности, окажутся представители Москвы и Киева. Особых надежд на серию переговоров ни одна из сторон не возлагает. Когда они закончатся, в Москве решат, продолжать ли разговор дальше и в каких форматах. На Западе же надеются, эта неделя хотя бы приблизит к взаимопониманию и прояснит, есть ли у переговорного процесса будущее. Заряна Степаненко, Марок Гайдук, Настоящее время, Брюссель без запретов и ограничений. Настоящее время в Телеграме это проверенные новости, интервью, инфографика и видео. Все в одном месте, на удобной платформе, свободной от цензуры. Телеграм-канал «Настоящее время». Подпишись и поделись с друзьями. Это была программа утра. Меня зовут Алексей Александров. Мои коллеги продолжат следить за ситуацией в Казахстане и переговорами между Россией и НАТО. Вы же подписывайтесь на наши соцсети. Все наши выпуски есть на YouTube-канале «Настоящее время». А еще посещайте сайт currenttime.tv и оставайтесь на канале «Настоящее время». Хорошего вам вторника.